мы с вами провели разрез отслоили слизистый косичный лоскут мобилизировали его и теперь мы приступаем к моделированию хирургических сосочков говорили, еще 1 мм на этого не делали, мы говорим о том что у нас есть прикрепленная десна мы оперируем первый класс опекальный если у вас есть приклад вот поэтому и уточнение вот этих вот классификаций происходит, поскольку при каждом методе, когда клиницист начинает там, делать тысячу этих операций да, в год, он понимает, что вот у него почему-то в одном случае получается хорошо, а в другом случае нет. Раньше вообще не, лоскут не оставляли на цементно малевом соединении, а почти натягивали до середины коронковой части зуба, не, не, не один миллиметр, почти нахлест вообще на зуб его устанавливали, пришивали и ждали, когда он весь вот туда отползет наверх. Мы же и так оперировали тоже. Нюансы просто на сегодняшний день все больше уточняются, уточняются и приводятся вот к этим математическим значениям, чтобы мы могли точно понимать, сколько, куда откладывать, как измерять, как формировать слизистонеткастичную лоску, для того, чтобы это была точная работа. Не такая получится, не получится, и ты не спишь две недели и ждешь, что у тебя придет через две недели швы снимать. Вот так вот видно. Да. Еще раз. Глубина рецессии измеренное, расстояние градуированным зондом откладывается от вершины межзубного сосочка. В сторону его основания опекальная. Эта точка является началом нового хирургического сосочка. Это точка, от которой вы начинаете разрез выполнять. Вот таким вот образом. Поскольку вы помните, что это ваш будущий сосочек, он тоже будет иметь такое несколько конически заостренное основание и уходит в трапецию. То же самое делается с другой стороны. Не нарушаем свободную десну соседнего зуба, да, поэтому только на ширину двух третий. Междузубного сосочка и его основания мы делаем такой разрез, да, куда мы заходим. Полнослойный разрез идет по всему краю рецессии маргинальному. Препарируете опекальные рецессии в области ее зенита, полнослойный лоскут. В боковых участках стремимся к расщеплению этого лоскута. Доходим до мукогенгивальной границы. И отсюда лоскут расщепляется. Всю прикрепленную десну в области рецессии, опекальные рецессии, нужно сохранить и сделать полнослойной, чтобы она полностью угу. вся вместе с надкосницей осталась на слизистом-косничном лоскуте, который вы будете перемещать коронально. Это очень важно для того, чтобы у вас на поверхности корня, когда вы переместите лоскут, оказалась зона прикрепленной десны с надкосницей. И вот тогда уже не нужно делать ни плюс один на усадку, да, и никаких других дополнительных вмешательств. Восточная позиция прикрепленной десны, как муфта, организуется в области рецессии. Теперь мы с вами приступаем к деэпитализации анатомического сосочка и подготовке фиксации. Слизственно-косичного лоскута. Деэпитализируем. Снимаем поверхностный слой эпители просто скальпелем. Иногда настолько узкие пространства межзубные, что приходится делать это кусачками. Или какими-то такими ножницами парадонтологическими. Но вполне достаточно. Чаще всего скальпели бывают. Деэпитализируете вы на всю высоту сосочек. Еще раз ваш лоскут, я его повторю. Вот здесь он расщепленный. В области зенита рецессии полнослойный. И все, что выше макогенгивальной границы, у вас будет расщепленное. Таким образом... Когда вы перемещаете кронально лоску слизинокостичной, сопоставляя доэпитализированный анатомический сосочек с хирургическим расщепленным, у вас получается две поверхности раневые расщепленные, обращенные друг к другу. Дисневой край новый, сформированный, да, который у вас полнослойный, закрывает обнаженную ранее поверхность корня. Вот эта зона полнослойного лоскута, которая теперь переместилась на всю рецессию. И вот таким образом выглядит это в полости рта. С этого момента вы начинаете накладывать швы. Сейчас мы, я вам покажу. На обработке корня я вообще отдельно хотела бы остановиться, поскольку это на прошлом курсе вызвало очень большие вопросы и споры у нас, буквально, с курсантами. Поэтому это вообще отдельная история. Таким образом, естественно, вы провели обработку корня еще до эпитализации межзубных анатомических сосочков или после. Ну, я провожу, чаще всего допровожу. Вы фиксируете слизько лоскут первым швом двойным обвивным, сопоставив хирургический сосочек с анатомическим. Делается первый вкол вестибулярно в сосочек слизько-энкостичного лоскута хирургический. Выкалываетесь венебно, проводите за зубом, Вкалываетесь небно, выкалываетесь вестибулярно, проходите через сосочек хирургический слизственно скотичного лоскута, делаете петельку, вкалываетесь рядом слизственно-косичного лоскута, сосочек именно уже в хирургический, выходите небно, обвиваете зуб вокруг. И выкалываетесь вестибулярно, не протыкая, не проходя через слизистый костичный лоскут. Вот ни в коем случае. И вот таким образом, вот здесь вот фиксируете этот шов. Он называется двойной обвивной кисетный шов. Он а, получается одним вот таким вот... Ушиванием фиксирует сразу с двух сторон слизистый надкастичный лоскут, соединяя хирургический сосочек с анатомическим одновременно. Следующий ваш шов, он будет субнаткастичный. И будет он находиться... В области с верхней точки вертикального разреза. С одной и с другой стороны. Это простой узловой шов. Вы таким образом слизистый надкостичный лоскут фиксируете к надкоснице. То есть максимально постараться. Это должен быть не субапитолиальный шов, а надкостичный Чтобы он, вы прошли, прокололись через надкосницу. И простым узловым швом зафиксировались. Все дальнейшие швы, которым вы ушиваете вертикальные Разрезы могут быть узловыми или непрерывными, так как вам нравится, они особо э, они в общем несут просто э, за собой такую нагрузку, как ушивание самой по себе резанной раны. Самый главный шов это первый фиксирующий, совмещающий вот эти вот сосочки хирургические с анатомическим. И второй самый важный шов ⁇ это швы, которые фиксируют новое положение слизинокостичного лоскута к надкоснице, препятствуя тем самым рецидиву, расхождения шов и поднятию лоскута вверх при наличии какого-то отека после операционного и дальнейшего перемещения слизисто-костичного лоскута. Вот простой узловой шов. Самое главное, чтобы вы его провели под надкосницу принципиально вверх-вниз во втором сосочке? Да. Можно нет, сделать. нет. Вертикально, Вертикально, да? Вертикально. Принципиально, да. Иначе у вас поднимется сосочек вверх, вот так вот во время Спасибо. прям. Чем интересен дан, данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных э, импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень